Здесь как раз я думаю, что Евросоюз, вообще не Евросоюза, а в целом Западу нужно начинать думать в другом направлении, кроме как санкции. Это первое, громко и четко анонсировать, что все российские военнослужащие, которые сдадутся в плен добровольно, получают автоматически беженство в любой стране Евросоюза на выбор. То есть, то есть нужно просто покупать, если они не могут угрозами убедить Путина остановить войну, нужно начинать покупать его военнослужащих. То есть нужно просто предложить им какой-то пакет разумный, чтобы они могли продолжить свою жизнь, если они там дезертируют из российской армии. Потому что, понятно, дезертирство — это уголовное наказуемое преступление. Должны быть им не просто гарантии, но и пакет помощи, потому что солдаты, они же без ничего. Они же, то есть должно быть именно полноценное беженство, способными совсем. Это первое. Второе. Я считаю, что НАТО и Запад при поддержке ООН должны вести все-таки бесполетную зону. Несмотря на то, что Путин сказал, что уже будет считать это как акт объявления войны, на самом деле война уже идет, и война идет не против Украины, война идет против всего западного мира, кто не понимает. И если Путин захватит Украину, то он не скажет, окей, типа, Украину взял, я устал, нет, скорее всего пойдет потом, ну вначале подберет там Грузию, Казахстан, те, кто не сильно там раздражает Запад, и потом пойдет дальше, потому что вот уже видно, что Путин не остановится, вот он уже, если пойдет во вкус, Украину проглотит, то пойдет дальше, и все равно Западу в какой-то момент придется вмешаться, то есть это заблуждение, что можно не вмешиваться с точки зрения, например, той же беспроводной зоны или другими штуками в Украину, Путин проглотит Украину и успокоится. Путин не успокоится. И чем раньше Запад покажет, что он готов отстаивать, в том числе, уже свою свободу, не свободу Украины, не свободу русских людей, на которых Западу вообще начинает, тем более вероятность найти Путина. Поэтому, конечно, я считаю, что при поддержке ООН Должна быть как можно скорее введена беспилотная зона, потому что мы видим, что наземная операции у Путина буксуют. Надо защищать просто города. И третья вещь это начать нормальную работу с российской элитой. Как я сказал, российская элита сейчас должна быть просто полностью разлена, потому что они потеряли все. Они потеряли все, что наворовали за предыдущие 20 лет правления Путина. Мы видим, они теряют не только яхты, они теряют вот... То, что я сказал про российские банки, они же потеряли все свои активы. Вот у меня есть а, инвестиции в российские акции, я потерял практически вот все инвестиции в российские акции. Но у меня, слава богу, есть и другие инвестиции, и другие доходы. Для там Мордаштовых, для Авина, для Фридма, для всех. У них же там 90 90% своих денег а, в российских компаниях, а оставшиеся 10 на западе, не все заморожены. То есть, то есть люди в одночасье потеряли все, олигархи потеряли больше всех. И в конце концов Запад должен начать работать с ними, с членами правительства, с Набиулина, чтобы они фактически действовали по принципу, кто вовремя предал, тот предвидел.